Эй, hey, народ, мы продолжаем проходить Элден Ринг Ну, а я китосик. Так, а куда нам дальше? Вроде эта хрень нам должна Показывать, куда идти Но почему-то она не Показывает, куда идти Так, ладно Пойдёмте туда разгромим эту крепость Я тут узнал Так, альт идти, ладно Бега на клавиатуре нету если они тупой, ну-ка, давайте ка лук возьмем, вот. Ну, а как-то я что-то приколы не понял, как этим пользоваться. Понятно, ладно. Так, давайте двойку щит поставим, на всякий случай. Да нихрена ты умный. Все, все, все, все, дядя успокойся, дядя успокойся. Ну, охренел. Совсем нюх потерял уже. Да я уклонился, да душу. Сука. What the fuck, What the fuck? Угу. Ясно, я понял, понятно, понятно, я, я лошара. А чё, как вот это победить-то? <coughs> Ладно. Вот прикол, получил пиздюлей от первого босса Какого от босса, блин, от обычного Сука, от обычного стражника по Получил пиздюлей Так, нам типа туда Нам типа сюда нужно вот это вот забрать Все, понял сила действует я не понял как и вообще работать -то, а? угу. ага их еще и двое нормально что ни хрена не нормально собственно говоря ладно ладно ладно ладно, ладно. штучки какие. И все Так. Охо-хо. -хо, -хо. Хо, -хо, -хо, -хо, -хо, -хо, хо Давайте еще раз попробуем отвоевать замок. <связь> так, фантомы. Надо их по одному тянуть. А я что-то тупанул. А, зажимаешь пробел, он бежит. Понятно. Да, меня понял. Так. Ты. Все, все, все, все, все, все, все. Тихо, тихо, тихо, тихо. Мы вот так убегаем, короче, вместе с ним забираем этого чувачка. Того золотого нам не нужно. Теперь с обычным разберемся. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Ну давай же, давай же. Что ты шакуешь то а? опа, Так, этого мы нормально забрали. Так, а здесь есть фокус цели у нас. Предмет мешка. Так, взять оружие. Выберу руки. Так. О! Е. Yeah. А, и чё это? Во! Я растяю, как настоя... Я прям как настоящий самураёк-то. Так, использовать веру. Так. КТРЛ плюс ПК. Что за вера? Правая кнопка мыши. Ладно, я пока не умею использовать кнопку мыши. Так. Взять оружие выберу. Так, долгий М -м -м. Выделение цели, ролик мышки. А, все, во, понял, отмена. Вот то, что нам нужно. Иди сюда, мудозвон. Во, вот этот прям вот не боится, бежит за нами. Ладно, побежали от него. Потому что он тоже не хухры-мухры. Он тоже не шишки деланный. А это что у нас светится? А это его трупик? Смотри, я тут твоего солдата убил. На! шапки получил, да? На, уху, у меня еще и задеть успел. Уху, Все, понял, уйди, уйди. Да уклоняйся же ты! Что, зашибись? Уклонь. сука Что ж ты будешь делать, -то, а? Да... Что такое, а? Обнажение клинка, ладно. Ладно, ну, ладно, давайте, давайте, пойдем по, по, по цели, по делам пойдем Я не знаю, куда нам идти так Атака верхом а так нам нужен наш труп Я не знаю, как его победить Так Е плюс ПКМ. Да зачем лук там мне? Уйди. А, все понял, как это работает. Да. У него блин размах долгий очень, понял. Это я понял, принял, короче. Сука, опять плащетоносца. А, -а, а они все, сука, возрождаются, когда я дохну, я понял. Я понял. Я понял. Так, мне нужно взять пока месета. Так, нужно от него отбежать. Отбежать, а затем. Опа-на. Уйди, уйди, уйди, уйди. Хороший мальчик. Так, давай с собой получимся парировать. Все, тебя мы убили. Обнажение клинка, ладно. Пойдемте вот. Вот у нас с одним золотым проблемы есть Я не могу золотого убить Так Как там сильная атака будет угу. О, красиво Тупо ваншот сразу Ну-ка, как там инвентарь Я хочу его щит взять Оружие Вот, вот 4 Выбросить Оставить выбранное Так, а, вот и подтвердить Так, я не понял А я что-то не понял, я что-то не так Не вдуплил, или что? Ладно. Я могу это что у нас? Армейский щит. Оставить. Так, ладно, пойдемте тогда дальше. Так, этого мы сразу забираем. Потом обычный труп, потом, потом, потом, потом. Там этот золотой ублюдок идет. Так, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, давайте обойдем. Ой, идем. Ой, бой. Ага. Тебя вот сюда нас рудник ведет. Так, я хочу от этого грохнуть. Все красиво. Мы его сразу препарировали. Так, этого тоже спину. О, болты у него есть. Зашибись. Так, так. Давайте выпьем ману. Ману восстановим, возьмем хилку. Там у нас еще песика есть. Песик, я думаю, нам несложно будет грохнуть. Наверное. Я могу и ошибаться. Так, надо вот этого вот грохнуть. <coughs> Он, в принципе, с факелом, значит, вот без проблем должно быть. Все, зашибись. То есть ему вообще плевать то, что по лагеря вырезали, то что никого нет на месте. Опа, она. Уклоняться. Уклоняйся. Уклоняйся. А почему не уклонилась-то она? Вот этого вот я не понял. Ладно, последнее место благодати. Наверное, хрен с ними забьем на них. Хрен. Я не понимаю, я же уклонился. Я же нажал уклониться. Я же мякал по уклонению. Так. Давайте побежим тогда. Заберем свой... Место своего трупа. И, и, и что дальше? Что дальше? Что дальше? Что дальше? Вот оно место нашего трупа. Че, кто следующий? Уклонись! Уклоняйся! Так, ладно, минус. Да уклонись же ты. Уклонение. У нас стамина мало. Так, этого мы зарезали тоже нормально. О, сапожки. Да еп, тык-дык, тык-дык, тык-дык. -тык. Давай, откройся для удара. Все четко. Он открылся для удара. А висит, что, кого обобрать. Я хочу отвоевать этот лагерь. Давайте побежим. Так, ладно. Тебя мы тоже вот так сделаем. Сразу. На смерть. Вот этого вот надо вот. Со счетом, который нужно стелсом по-любому. Его вот по-любому надо стелса. Сразу. Опа, на! Он спалил меня. Побежали, побежали, побежали. Ли. Убегаем. Я убегаю! Убегаю. Так, он за нами бежит или нет еще? Надо сделать куда-то подальше от него. Надо обмануть его, перехитрить, уничтожить. Так, ладно. Я в безопасности. Так, з, з, з, з, з, з. Где сапожки? Во, у них что? Сопротивляемость у них. Сопротивление урона, сопротивляемость, так. Да. Иммунитет. Живучесть. Физически Это которые мы нашли, да? Они, получается, будут попрощнее немного Ну-ка, и окей Почему я не могу применить? Применить Ну-ка, вот Теперь я могу его подтвердить? Не понял, так Простой вид подтвердить Сменить режим, подтвердить. Я что-то нихрена не понимаю. Нихрешеньки. Ну вот, нашли мы. У нас стоят эти так. Выбросить выбранное. Что такое подтвердить? Выбросить все выбранные предметы. А, нет. Так. Я дебил, я знаю. Ну, допустим, вот. Это что такое? Это что у нас вообще? О быстром перемещении? А. Вид предмета. Выбросить выбранное, оставить выбранное. Оставить. Почему я не могу применить? Ваши руны. Жизненная сила, так. Очки здоровья, выносливость, баланс ячейки. Оставить Ведь выбранное. Режим отображения, так. Окей. Что такое. А, простой, понятно. Жест, правда, что это такое? Ладно, еще раз попробую. управления так. Стоит сортировать. Почему я не могу поставить другие ботинки? Какая тому причина? Или типа, я не рыцар, поэтому нельзя. Почему? Тоже не могу применить Ладно, ладно, ладно, ладно Запомним Я самурай Опа, она Прогадал Тебя мы Еще один армейский щит да ну нахрен, блин. Сколько их тут у нас? Так, окей. Ай. Я промазал Пацаны Я промазал Все, ладно, тут золотой хрен с ним Пусть он ходит, пусть живет Пощажу я его на этот раз Лучи ведут сюда Я не хочу с ним драться, он мне не нравится Мне не нравятся враги со щитом Утраченная благодать обретена. Отдохнуть вместе благодати. Так, да, фляги, фляги, фляги. Увеличить количество фляг. Использовать золотое семечко для у... и увеличить число применяемых фляг. Увеличено количество фляг. Все, повысить эффективность фляг, да? Применить священную слезу и увеличить количество. Окей. Понятно. Распределить фла... фляги. А, все понял, это я типа могу сюда одну добавить. А могу вот так взять потилок. Нет, все-таки вот так пусть и будет. Увеличить количество. Так, не хватает золотых семечек, ладно. Назад. Окей, сортировка сундука. Закрыть. Пальцы, пальцы, пальцы, пальцы. Ой -ой -ой. Так. Это это они у нас используются, ладно. А. Так, ладно, ладно. Так, изучение чары и молитв. Мы не можем ничего изучить. Так, ладно. Я, я еще в игре не разобрался, пацаны, ребята. Напишите что-нибудь интересное, что может мне помочь. Скоротать время, повысить. Повысить уровень. Так. Стойка, сила, ловкость. Мудрость, колдовство. Что такое вера? Угу. Это у нас здоровье, интеллект. Стойкость. А, вот выносливость качает. Понятная сила. Ваши руны. Так, давайте подтвердим. Пока мы вот так вот немножко вкачаемся. Назад, назад Ну в лагере все снова обновились Нам туда, так что Так что мне что-то не нравится Понятно, нас стрелять будут Это кто еще урет ты, господи Иисусе Сами разбирайтесь Со своими проблемами И отстаньте от меня Не обращайтесь. Я знаю, я мастер разбираться с врагами. Фу, ты что за хрень? Блять, бежим, пацаны, бежим! Вот еще что за? Ты давай, беги, беги, беги, беги, беги, моя роднулька, беги! О, деревце какое то О, золотое семечко. Он за нами бежит. Пацаны, он за нами бежит. Он бежит за нами. Так, еще волчий спецназ приехал. Да ты, косел какой же ты, а? Так, ладно, нам куда? Благодать вон. Вижу. Вижу, вижу, вижу, вижу. О, чей-то домик. Так, надо сперва на место благодать зайти. А, вот она, благодать. Зашибись. Утраченная благодать обретена. Нормально так. И отдохнуть. Отдохнем, посидим. Повысить уровень можем что-нибудь? Давайте вот так ХПшки один раз качнем. Еще раз надо ХПшки качнуть, потом фляги, фляги, фляги, увеличить количество фляг. Все, закрыть, закрыть. Это что такое? А, это просто лампочка. Ладно, понял. Ладно, я понял. Это просто лампочка. О. Нечевидный ключ. Зашибись. А чё огонь закрылся? Все были приращены. Ой. А в итоге у них отняли руки, отняли ноги, даже головы отняли и приделали к пауку. А нахуя они это сделали? Я не в душе не ебу. Давай быстрее писти. Интересный факт. Если тебе припа прирастят к пауку, ты станешь куколкой. Довольно забавно, если подумать. Баба, баба башкой тронулась Ты ведь путешествуешь в одиночку и направляешься в замок Вероятно Подавшие уговором человека в белой маске Вот ты прям хочешь слиться с пауком воедино Не хочу никаких пауком нахрен сливаться воедино идти в жопу Тогда мы с тобой два сапога пара как он? Ты что за меня все решаешь? Но мне так, это знаешь ли Страшно, когда тебе отрезают руки или ноги или голову я хочу быть как все, но я слишком испугана. Я трусиха, только и всего. О, я знаю. О. Эта бедняга заслуживает какого-нибудь храбрее меня. А духи к тебе благосклонны. Малыш будет рад твоему обществу, полагаю. Так, с помощью колокольчика призывов духов и можно... Хватит различных духов, призыв тратит очки, ок так. Одновременно можно призвать духов только одного вида. Была рада встречи. О, если вдруг встретишь в замке громовой завесы маленьких куколок, передай им пару слов. Скажи им, что я их люблю. Я со временем стала хорошо понимать, что значит боль. Была рада встречи. О, все, я понял. Отстань. Все, не бубни. Не бубни. Так, здесь у нас череп. Но я так понимаю, нам по дороге за скалу обходить же надо. Умные пираты всегда идут в обход. Так, там два золотых. На двух золотых я не хочу рыпаться. Или это не два золотых? по моему это два обычных просто в золотой шляпе ой да не туда что ударил да куда что бьешь уклоняйся я тебе сейчас покидаюсь стрелять он посмотри, какой думал Ух ты ж как ты ж долго-то, а? Понял. Все, я вернул с них свои фляги. Только почему-то не все, ну ладно. Ничего, их типа обобрать нельзя? Их обобрать нельзя. Так, ладно, ладно, ладно, идем по дороге, по дороге, дорога нас ведет туда, куда нам надо. Так, вообще запись идет? А, запись идет. Тарари, рара. Что это такое? Это кто? Ладно. Что это за жук-навозник? Стой, стой. Так, чтобы добавить новые навыки в свое оружие, воспользуйтесь точильным ножом и пеплом войны в местах благодати. У оружия может быть только один навык. Прежние навыки будут Набор навыков оружия зависит от твоего вида. Насколько вид оружия имеет особый неизменный набор навыков. Все, понял, закрыть. Так, чтобы изменить свое вооружение, воспользуйтесь точильным ножом. И пеплом войны в местах благодати вы можете изменить вид атаки оружия, усилив бонус от характеристик ТВ. Свойства оружия зависит от его вида. Свойства особого оружия с неизмеримым набором навыков поменять невозможно. Так, а как им воспользоваться? Ой, ты, ты что? Ты кто? Ой, гадык, ты гадык. За Спарту! Ах ты ж скотина с арбалетом-то, а? Своих херачит вообще похрен. Все, я понял, я понял. Да что ж ты замахиваешься так? За... Понял, понял. Валим, валим, валим, валим, валим. Мне хорошо дело. Мне хорошо дело, бежать надо. Бежим. Бежим, бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим, бежим. У нас ничего нету. Куда вообще благодать ведет? Так, я не могу использовать карту. Надо вместе благодати что-нибудь посмотреть. Ну, благодать, благодать ведет в этот замок за этим арбалетом. Однозначно это. Так. Повысить уровень. Мы пока здесь ничего не можем повысить. Так, изучить чары и молитвы. Так, ладно. А где эти навыки чары так? Говорить Милена? А вот Милена! Это едва уловимый золотой орел, благодарит дерево Л, свет, который и некогда. Сиял в очках всех погасших Говорят, теперь он твой единственный проводник. Ты ведь видишь их, да? Лучи благодати, что обязывает твой нелегкий путь. Ничего. В замке грозной завесы, это на скале, живет один из хозяев осколков. Полубок. У нас следующий фрагмент разбитого кольца элден если лучи благодати отразят замок значит кольцо элден вызывает к тебе мы договорились что я буду помогать тебе также испытания которые готовят тебе кольцо что еще скажешь замки грозовой завесы так понял Весь фиктивный шляп. Нет священной слезы у нас. Нету. Увеличить количество шляп. Не хватает золотых семечек. Ладно, вот... Вот это что ли, чары? Ну а в чем прикол? Ладно. И она исчезла, да? Так, давайте до утра скоротаем время. Скоротать время до утра, вот до утра Все закрываемся Инвентарь Че это так? Прах призрачный Почему я ничего не могу применить? Так, x x x. Так, можно использовать топорами, молотами и двуручными мечами. Кроме оружия, так. Что такое оставить пепел войны? Понял, ладно. Мне что нужно идти на кузницу или что, я не пойму, блин. Ой, ладно. Ну давайте побежим. Да опять они. Короче, нахрен их убивать не нужно нам. Мы просто пробежим мимо них. Они по поутру возвращаются куда-то. Та вот так нам надо короче обойти. Их стелс Стелс. Так, Я понял. уклоняйся уклоняйся нам так ладно ух какой тышь так ладно уклониться Ладно, ладно, ладно, ладно, уклониться Обобрать труп Вот эту хрень Можно сломать или нельзя? Так, ладно, нормально Вот, все, зашибись Так, мне нужен лук допустим, инвентарь. Z, Z, Z. Оставить, выбросить, оставить. Почему почему я не могу применить их я не понимаю так статус статус статус я вот что то не понимаю вообще нормально а может в снаряжение отойти Фу. Что мне раньше об этом никто, никто ничего не да ты зайди снаряжение это твою душу почему мне об этом а это при себе у них физическая вот так допустим щит щит и лук в угу. подожди я ж выбрал только что другой Здесь вот нужно, типа. Так, ладно, снаряжение. Ну а в чем прикол? Так. Ну и здесь у нас выбрано в первую руку. Это во вторую руку. Так, ладно, так все можно впустую растирать снаряжение снаряжение. Теперь я могу. Во. Так я тоже что-то не могу разобраться. Да что жалость снаряжение, О, господи Иисусе. Большой щит, дробящий, так. Так, ладно. Огненная стрела. Так, допустим. Угу. Как стрелы переключить? Опа, она, я понял. Я понял, я понял, я понял. Так тоже можно да, захват цели брать. Давай. Так шутить не стоит Да я щит поставил Какого хрена Я не понимаю Кукла еще нечего вали, вали, вали, вали. Я самурай с щитом. Запомни мое имя. Так, он какой-то не особо удобный? Все-таки давайте-ка зайдем в снаряжение и вернем наш старый щит. Он не очень, он мне прям не нравится. Я не понимаю, как поставить другие стрелы. Охренеть, то ушносишь, чувак. Да ты еще и через собор умеешь. Вали, вали, вали, вали, вали, вали, валим, вали, вали, валим, валим, вали, валим, валим, валим, валим, валим. Бежим. Я хочу твой клинок. Блин, каждый раз надо фляжку меньше возвращают. Что-то... Что за беспредел? Болты. Болты, болты, болты. Ладно, давайте пойдем, благодать заберем и уйдем дальше. И уйдем дальше. Благодать, благодать, благо нам видать. Кстати, что-то по запись, по записи 43 минуты. В принципе, нормально. Так, сейчас ловушки никакой не будет. Туда, ну туда, идем. Благодать. Блохо, давать какой красивый замок. А че мы в замок-то прямти? Нам же там пистолей мигом дадут. О, о, что ищет кольцо Элдан? Подгоняем блинные Я думаю, не стоит этого делать, да? Блин, ну почему такой стрёмный дым, пыль? Наш реально стрёмная так, ну стрёмно отрисовано. Кто должен потушить твое пламя? А может не надо? И... А что типа нельзя? Так, ладно, нужно восстановить. Давай. Вот тут. Ой, ой, как больно, ой, как больно. Так, отойти. Тихо, тихо, тихо, тихо. Невыгодный размен. Отринь свои глупые амбиции. Ой, какой Маргарит ужасная, так. Статус кровопотери. Если шкала кровопотери заполнена, вы потеряете много крови. Объем кровопролития зависит от вашего. Ладно, я так понимаю, нам нужно. пройти через туман а сферрали у тебя в жизни полный этап плане ладно я хочу я хочу домой ехать к маме ты что делаешь вот ты ты какой Ага, еще зашибись и свою атаку мимо я. все давай до свидания Я хочу домой к маме, а меня не выпускают. Ну тогда будем вот так вот с ним разбираться, а как иначе? Уклоняйся! Да какой у да? тебя замах-то? Уйди, уйди, уйди нехороший. Да я же нажал пробил, ну твою мать. Вот да, дай ты мне хоть встать-то, а. уй, да, делай же ты уже свое дело и уходи. Да как ты меня достал-то? Ой, уклон, уклон нормально. твою душу так оттарить свои глупые амбиции ну, ладно я так понимаю нам не сюда либо с этим боссом нужно будет очень много возиться нам очень очень очень много прям прям прям прям очень много ничего путевого с ним короче не сделаешь а вы опять чудища забыли так тихо Харакири! Харай! Туда не туда не туда не сюда не туда да это что ж ты делаешь вот зачем я брал бабу так ладно взял я, значит бабу на свою армейский щит. А чё у этого бомжа Бал... У этого бомжа есть болты. Ладно, хрен с ним сейчас быстро их разнесем всех. Банкой! Пол на уклон, уклон. Ух, он кому говорю? Ой, До... баба! Понятно, выносливость. Да. До... Ох ты меня дашь. Дос... Охрена, зашибись четко. Место последнего давайте возрождение, пожалуй, возьмем. Цель помощников. Охотник. Ох, какая сложная эта игра. Ох, я думаю, как у меня скоро, сука, гореть начнет от нее. Да куда ж ты бьешь, то в щит ему? Так, лежать бояться. О! Я с него одежду вытряс. Ничего ж на таких. Банкай! Опа, на не банкай! Да что ж ты, сука, делаешь-то? уже наконец сегодня или нет вот так вот красиво сделаем так сколько в нас болтов-то всадили так, нам нужно качаться, так понимаю, нам нужно прокачаться ой, твою мать еще, еще один где-то он еще... Ну зовите подкрепление, всех раскидаю Там где он с кустов Пыляет угу. Обожаю эту бабу Обнажение клинка О, армейский меч А вообще, что у него по характеристикам? У армейского мечан лучше будет или нет? А так Скейт, снаряжение Снаряжение, снаряжение, снаряжение Так, у него У этого 23 Расход Вес 3,5 А он что, типа побольше весит, что ли? У него здесь, а Лов Да, что такое лов? А, накапливает кровотечение, плюс 45. Так, а я могу им использовать этот? Ну, давайте, можем там два меча вроде как поставить. Сюда вот так поставим, чтобы у нас был, если чего вот так самурайский достал, вот так сюда этот. Ладно, куда-то нам... нам надо обойти, да, замок понимаю. Обойти. Ибо того, того босса мы точно не победим. Пойдемте вот здесь тогда. Я даже и не знаю такого грибочек. Гриб, гриб, гриб. Так, да, грибба. Так, ладно, по скале мы не заберемся туда. молодой статуи хочу прогуляться вот тоже какая-то дорога есть тоже сюда ведет что за бабка ты ж мне не, не дашь пилюлей прошу я могу их прочесть пальцы покажи мне свои пальцы показать пальцы надо ну о, благодарю. Так, погасшая душа направляется к истоку всего золотого. Пересеки раю, лукарию, край ярчайших звезд. И объедини полумесяц у большого подъема. Ах, да, мост разрушен, по нему не пройдет, не перейти. Но какая разница? Замок грозовой завесы до сих пор стоит. Прошу, я могу их прочесть. Пальцы. Понял. Ну значит идем сюда по дороге. По дороге, по дороге, по дорожечке дороги. Так ладно. Так ты кто у нас? Ну пойдемте сюда. Правильно понимаю, куда нам идти надо? Типа пути назад больше нету, да? То, что мы сюда спрыгнули. Ну, давайте, давайте, давайте. У меня эти золотые сапожки. Будем собирать травку, травку, травку. По травяной дороге. Мне сейчас место благодати. Ой, как хочу место благодати я найти. Так, место благодати. Место благодати. Опа, на. Цветок из листьев элт. Так, куда мы идем? Опять стервятники, стервятники, стервятники. Опа-на. Было сохранение. Тихо. Лови гранату, фашист. Какая у тебя странная атака боком. Охренеть, у меня и хп нету. Так, ладно, ладно, ладно, ладно. Понял, понял. Бежим, бежим, бежим, бежим. Так, белка, не пугай. Тоже мне, блин, кое-что-то пугаешь или, или это кенгуру. У меня на луке. У меня на луке стрел нет туда. Так. Так, я попробую сейчас. Понял. Понял, это была ошибка. Ух ты, блин как... да... Ты что делаешь? Ну ёб твою мать, я ж уклонялся Ну два косаря, два косаря Минус два косаря Ух ты, скрытые передвижения Пригнув, чтобы врагам было сложнее вас заметить Особенно помогает высокой траве Атака и засады всегда наносит Ой. Можно я просто мимо вас пробегу? я уже запарился вас убивать грозовой холм, да нахрен мне ваш холм не, не срался. уйдите, вы мне мешаете давайте снова вернемся быстро туда по-быстрому как то это вот глупо сделали то что блин После того, как ты их убьешь, они снова возвращаются. Мне тотально не хватает выносливости, надо выносливость вкачивать. Надо вернуться забрать свой труп, вкачать выносливость. Вот что я сейчас думаю. Отсюда мы можем скоротать? Нет, отсюда мы не можем скоротать. Так, ладно, придется обойти. Обойти придется нам. ра, -ра, -ра пам пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам, пам пам Волки будут снова. Почему волки так жестко сносят? подождите даже эти не сносят, военные. Я не понимаю. Волки не прям жизнь жестко сносят. Только магией пользуйся. Пользуйся. По пути, что бежим, то собираем. Блин, какие здесь волки-то умные, еще и боком таранит, козлы несчастные так ладно дальше дальше дальше дальше дальше вот на первое скрич минус псина. так блин здесь астаминка так быстро улетает из-за этого я проигрываю я за ней, блин, не слежу. Так, ладно, это опять кенгуру-лис. Наверное, на, на месте благодати найдем. Сейчас и закончим там. Ч ты скулишь, пес несчастный. Сразу минус один волк. Уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, баба тупая. Минус сразу два пса. Ля, ну это пипец, они конечно вот так толпой нападают. И что делать? Да хрен его пойми, что делать. И хрен еще поймешь где это место благодати. Лебина. Так, у нас есть карта, есть карта, есть карта, есть карта. Так, ладно. А какой типа мне подвиг? Ага. Так. Типа вот здесь вот должен быть еще одна, да? А мы сейчас где-то за городом. Это что такое? Хрен пойми, что это? Во! Лучи благодати. О, вот здесь, пожалуй, и закончим. Блин, а какой красивый вид-то, а? Или можешь вот это использовать? Все. Скорее, что так утраченная благодать? Надохнуть вместе благодати. О. Прости, я проверяла тебя. А чё, чё, в смысле? Я хотела выяснить, действительно ли тебе ведет благодать. И выдержишь ли ты такие тяжелые испытания, что ждут тебя впереди? Сейчас я вижу, что мои опасения были напрасны. Поток сразу поверил в тебя. А я лишь делал вид. Я могу заказать тебе лишь одну услугу. О-о-о-о. Отправить тебя в крепость круглого слова. Это место, где собираются погасшие герои, ведомые благодатью. Позволь на миг прикоснуться к тебе. А окей. Ты кто? Вижу, ты здесь совсем недавно. Добро пожаловать в крепость круглого стола. Я корни священник. Я учу людей молитвам, силе дрова нам двумя пальцами. А еще исследуют тайны золотого порядка. Так что если погашие души из крепости круглого стола станет. Повелителем Мелдона, я смогу подсказать ей. Как провести в порядок законный и справедливость правильным людям? Так, кстати, тебе еще посещают видение благодати? Видение? Нет. Ох, очень жаль. Но ты не расстраивайся. Я слышал такое иногда бывает, хотя никто не знает почему. Главное, не подай духом. Я буду молиться, чтобы к тебе вернулось великие видения. Что такое? К видения благодати вернулись? Понял. Так, что это? О, здравствуй. Я тебя раньше не видел. Я Можешь задать меня дилос? В этих рех мало что значит. Кстати, не встречался ли тебе победить девушка по имени Лании? Она моя служанка. Ветрена особо только отвернешься, ее уже нет. Если вдруг найдешь ее, обязательно дай мне знать. Прошу, дай мне знать, если вдруг. Она так, вс понял. Ты кто у нас? Здравствуй, рада снова тебя видеть. Меня зовут Роди Рика. Извини, что не сразу представилась. Великолепное зрелище, не правда ли? Где клуба, цела, зрение двух пальцев, так, место встречи героев, так, вот уже не думала, что нас погаших в сущности, но, по правде говоря, все это как-то через чересчур. Я по-прежнему еще свое предназначение. Ну окей. О, какая редкость. Не вспомню, кто в последний раз я круглого сала, так что ж, как страшно, должен тебе... Можешь расслабиться здесь, безопасно. Так, давайте, куда мне надо? Крепость круглого... О, губроннику. Ой, это кузница. Новое лицо. Хотя какая, в сущности разница. Выкалывается оружие. Так, займет? Конечно. Так, что че... я сделал? усилите лучше пепел, война... пепел войны. Пепел войны. как вы можете воспользоваться пепел войны, чтобы изменить свойства и навыки своего оружия. Откройте это меню вместе благодатья. Так, оружие может быть только один. Так, то мы читали. Ну, допустим. А, так, удвоение пепла войны. продать. X X X. Сто сто. Окей. Так, усиление оружия одри, одри. Девушка, что пришла с тобой, она. Удручена, и едва может ходить так. Все понял, так. Продать так. Вот спях, сковывающий твои ноги. Видишь эти цепи, а? Ничего особенного, я узник. Это мои цепи. Я заключен в крепости, я не могу умереть. И занимаюсь кузнечным делом для вас. Вот и все. Ты узник? Не принимай слишком близко к сердцу. Я не держу. В том, что я стал лузником, нет твоей вины. Кроме того, я против кузничного дела. Так, оружие все одно станет мощнее в любых руках. Мое умение не подводит. Было бы время. К тому же, работа помогает мне забыть о той, какой я так стра страшу и Понял. И пил войны. Я хочу улучшить свою катану. Ладно. Усилить оружие, допустим. Катана у нас, у нас 19, здесь 23. Что еще меняется? ДДД Сил 11. Расплата. А так. Требуется дополнительный предмет. А что еще требуется-то? Так, ладно, назад. Пепел войны. Так, снаряжение. Ну-ка, я хочу установить на свой меч. Сортировать, Сортировать детали. Так, ну-ка. Статус инвентарь. Z, Z, Z, Как вы применить? вкусницу у нас так что у нас в подвале могучий зал здесь у нас ничего нету так ладно это кому сюда мы не можем пройти могучий зал нас туда не пускают нас не пускают туда да так ладно пока у нас есть кузнец хотя бы так У него мы хоть что-то выку... улучшили нашу самурайскую катану а это что такое здесь у нас кто здравствуй доблестная душа призванная благодатью я фия прошу доблестная душа позволь мне обнять тебя быть может твоя воля в жизни Презусил твое тело и величие. А взамен я дарую тебе благословение Балдайхина. Ты, наверное, считаешь такое поведение так? Позволить? Ну, давайте позволим. О, спасибо, доблестная душа. Ой, какая анимация. Во, во, во, во, во. во. Превьюшка, твое величие. Угу. Felt, Тот цвет, что развился внутри тебя, это благословенное дыхание. Так, возвращайся ко мне, чтобы ощущать его вновь. Я на объятия не скупаюсь. Хорошо. Что мне там дали? Инвентарь, так, это что у нас? Благодать отдыха, так. Шайт, баланс. Так что у нас? Ой, опять, да? Угу. Все понял. Не только когда этот надо. На обьятие, да? Так. Все, спасибо, все, спасибо. Мне пора идти. Мне пора. Так, ладно, первое место мы опытывались. Мы уже все обыскали Окей, это первое Пойдемте К тебе зайдем Дверь не поддается Значит нам сюда еще рано Куда нам еще не рано Сюда нам еще не рано, да? Какие-то зеркала Дверь заперта Очень интересно, что тебе нужно Ладно, очень интересно, чтобы был диалог, чувак. О. Купить. Зачем типа прах волка? Ч ⁇ дуга. Зачем она мне нужна? Снаряжение ого рыцарская физическая сила атаки 114 96 106 123 так лук лук лук физическое сопротивление в блоке бонус сила е Ладно, я пока ни в чем не разбираюсь. Я тупой. Так, все, здесь у нас покупка. Здесь у нас ничего особого нету. Больше ничего не скажешь, я так понимаю. Так, вот к тебе надо еще. О. Какой большой зал, однако. И здесь ничего нельзя. Значит, ты, ты, ты на вот эту дверь, да? К тебе. А ну мы все, прошли по кругу. Ты снова здесь. Купил воли, усиление оружия, блин. Требуется дополнительный предмет. Какой, блин, дополнительный предмет требуется, ладно. Ладно, всем огромное спасибо на просмотр. Увидимся в следующем, в следующем ролике. Охренитель, затянул немножко с записью. Here we go!